Светлана, добрый день. Да, я занятой человек, но я отвечаю на конкретно заданные мне вопросы. И я не понимаю, при чем тут mail.ru. То есть, если вы получаете письмо, которое отправляет вам Just Click, вот, и видите, что адрес не подтвержден, это пишется. Здесь как бы так моей вины вообще никакой нет, потому что это письмо отправляет вам сам сервис JazzClick. Uh, у них произошли изменения, на e произошли изменения в связи с изменениями в политике по отправке e-mail сообщений. Вот. И на это я повлиять не могу. Но что я сделал и что я записал? Я, во-первых, записал, ну не вам лично, а всем, видеоурок, выложил его на первой страничке «Почему не трудно отправить отчеты» потому что нужно вначале попасть в базу подписную. И объяснил вот эту ситуацию с доставляемостью писем, которые высылает JazzClick. Вот у кого с этим какие-то проблемы и трудности, вот файлик со списком со всех уроков. Я вам его выслал. Вы читайте, пожалуйста, что я вам отправляю. Вот он, файлик со списком всех уроков. Если вы... Не можете получить конкретную, корректную ссылку от JustClick по почте. Скачиваете этот файлик, то щелкаете вот сюда, я его прям показываю, как это делается конкретно. Вот он скачался, он крохотный. Нажимаете на него, он на вашем компьютере уже лежит. Выделяете ссылку на урок. Вот, видите, ссылка на урок. вставили ее в адресную строку, нажали «Интер». Все, вы попали на урок номер один. Вот, выделили ссылочку на урок номер два, когда прошли первый урок, вставили ее в адресную строку, нажали интер вот, и смотрите урок номер два. То есть все уроки у вас, вот они есть. Плюс еще ссылки на дополнительные уроки, где были записи вебинаров и так далее, и по заключению. То есть все у вас есть, все я вам выслал вот здесь. Почему вы там пытаетесь, чтобы я вам их отправил на почту, я не понимаю. Я вам отправил самым быстрым способом там, где мы с вами общаемся.